Всем привет! Меня зовут Аня, и если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Если и существует проблема, с которой сталкивается каждый современный человек, так это снижение продуктивности. Ничто не способно так поднять настроение, как выполнение задач, и проведение времени с пользой. Эти вещи взаимосвязаны, вы становитесь счастливее, когда сосредоточены и продуктивны. Я хочу с вами поделиться несколькими советами, которые помогут вам стать более продуктивными. Вы наверняка знаете, когда вам работается лучше всего – утром, вечером или в середине дня. Вот и планируйте расписание так, чтобы самые сложные дела выпадали именно на эти часы. Допустим, что после обеда на вас нападает лень, и вы ничего просто не хотите делать. Ничего в этом страшного нету. Просто самые сложные задачи не ставьте на это время, которое требует большей концентрации и внимания, чем простые обычные дела. Регулярная уборка хлама не только освобождает место в вашем шкафу, но и повышает скорость и продуктивность. Дело касается и уборки рабочего места. Представьте, что в вашем компьютере куча ненужных программ и каких-то папок, которые нужно очистить. И которые постоянно перегружают ваш процессор. И пока их не удалить, система не будет работать слаженно и быстро. В любом деле, мусор будет убивать продуктивность и отвлекать на себя внимание. Это лишняя трата времени. Поэтому регулярно избавляйтесь от ненужного. Когда мы знаем, куда хотим прийти, то идти мы будем в правильном направлении и быстро. А если цели нет, то и время растрачивается бесполезно. Однако просто иметь цель не значит достигать ее. На цели надо фокусироваться и держать ее в голове и на виду. И главное, надо постоянно себя спрашивать. Приблизит ли меня к цели вот это действие? Так ли этот шаг необходим? Сдвинуться с мертвой точки намного тяжелее, чем сделать шаг, когда ты уже движешься. На то он и первый шаг. Он одновременно и самый простой, и одновременно самый сложный. Простой, потому что нужно всего лишь одно маленькое действие. И сложный, потому что порой приходится преодолевать кучу страхов и сомнений. Сделав первый шаг, остальные сделать гораздо легче. Если вам тяжело взяться за какую-то большую работу, сделайте сначала какую-то маленькую часть, этой работы, и тогда вам будет намного проще. Продуктивные люди работают эффективно, они постоянно задают себе вопрос, как я могу свою жизнь сделать намного проще. Как лучше всего организовать то или иное, чтобы тратить на это меньше времени и сил? Чтобы тратить энергию по минимуму, нам нужна система. Когда мы что-то систематизируем, мы не делаем лишнего движения. Планирование — это одна из систематизаций, причем очень важная. И не только для предпринимателя. Если вы будете планировать свой день, вы будете более продуктивными. Если вы чувствуете, что на вас слишком много свалилось, возможно, причина это вовсе не в том, что вы выполняете слишком много задач. Скорее всего, вы пытаетесь просто сделать слишком много работы одновременно. Сделать неприятное дело – это значит набраться храбрости и выполнить то, чего вы боялись. Выскажите свое мнение на собрании или познакомьтесь с симпатичной девушкой, с которой вы давно хотели познакомиться. И все в таком духе, не останавливайтесь на достигнутом. Как сказал американский бизнесмен Джордж Эдей, все, о чем вы мечтаете, находится на другой стороне вашего страха. Что вам раньше помогало? Как вам вчера удалось добиться поставленных целей? Какие методы работают, а какие нет. Стоит начать отслеживать свои успехи. Придерживайтесь действующих для вас методов и больше уделяйте внимание тому, что приносит вам радость и улучшает продуктивность. Следите за своим прогрессом на протяжении недели. И тогда вы увидите, растет ли ваша продуктивность или все-таки вы стоите на месте. Телефон отвлекает вас намного чаще, чем вы думаете. Все несущественные уведомления из социальных сетей рассеивают ваше внимание и вредят продуктивности. Реагируйте только на самые важные уведомления, поэтому телефон отложите подальше. Здоровый сон – залог высокой продуктивности. Да, иногда нам всем приходится работать по ночам, но на утро после аврала одного чего хочется, так это поспать. Вывод такой, если вы хотите быть бодрым и свежим на протяжении всего дня, учитесь не только начинать, но и заканчивать свою работу вовремя. Ребята, я с вами поделилась самыми распространенными советами, которые повысят вашу продуктивность. Обязательно пользуйтесь, внедрайте в свою жизнь, и пусть у вас складывается все хорошо, будьте продуктивны. Но на этом ролик уже заканчивается, я хочу сказать всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь, Но ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Всем пока, с вами была ваша Аня.